по Паша меня Я я в виде застряла, могу выйти, говорю, блин. А Он у меня пошел вверх, реально пояснил, и потом такой, руками,